29 сентября 2021 года. Это обычная встреча, которая не запланирована, а заранее объявлена как регулярная, как возможность свободного, ничем не регламентированного, не ограниченного никакими рамками общения в эфире. И э, естественный результат этой свободы, то, что ею о, никто не захотел воспользоваться. Это ситуация, когда я сам с собой э, веду беседу. Тихо сам с собой я веду беседу. А, наедине с самим собой и заодно... Со всеми вместе я продолжаю вечный бой, свой бесконечный бег на месте. А сегодня вот только что я проводил гостей, которые упрекали меня в том, что отвожу взгляд от видеокамеры. Вот мои друзья, с которыми мы реально, в реале дружим, встречаемся. Не скрою, выпиваем, закусываем и не только. Но я прошу у них обратной связи относительно эфиров, И они говорят о том, что нужно не отводить взгляд. Нужно смотреть в камеру, нужно смотреть в глаза зрителям, которые подключаются к нашим трансляциям. Меня, конечно, беспокоят звуки сирен, которые раздаются из окна и всякие прочие другие звуки, которые раздаются из разных мест. Но я готов с этим как-то бороться. Если вы меня убедите, что вот эта вот концентрация внимания на объективе обращенность взгляда на аудиторию имеет решающее значение. Пока я в этом не уверен. Вообще мне показалось, что сама по себе возможность общения друг другу, глядя в глаза, пока настораживает, даже пугает, ну и во всяком случае мешает. Ведь, э, я не знаю, и встретившись лицом с прохожим, ему бы в морду наплевал, когда бы желание того же в его глазах не увидал. Сто лет назад Александр Александрович Блок э, так сформулировал вот это ощущение. Я его пытаюсь проверить. Вы знаете, когда встречаешься глазами с прохожим за пределами отечества нашего свободного, люди выдерживают твой взгляд, ждут. А потом, если ты с ними не поздоровался, они здороваются с тобой. Вот это ожидание приветствия, при том, что мы встретились с взглядами, есть э, попытка осознания причастности к одному референтному кругу. К одной, к одной информационной карпускуле. Если мы, увидев друг друга, не отрывая глаз, продолжаем следить друг за другом, сходясь где-нибудь в общественном месте, на площади, на улице или внутри какого-нибудь помещения, то мы неизбежно либо здороваемся, либо знакомимся либо как-то устанавливаем регламент наших общих отношений. И это не принято на территории России. Не было принято никогда. Блок об этом сто лет назад говорит. Не было э, принято до сих пор. В значительной степени смысл того, что я делаю, сводится к тому, чтобы применять традицию чтобы стать в а такие отношения, когда случайно встретившись взглядом друг с другом, нам нет никакой нужды отводить глаза, а есть желание продолжить этот разговор. Вот и все. Что скажете? Я специально... Закончу этот разговор длинным взглядом в диафрагму.